как вести себя с мужчиной Привет, меня зовут Евгения Чубнова, я женский психолог эксперт по отношениям, и сегодня я тебе расскажу как же себя вести с мужчиной, ну а пока подписывайся на наш канал, ставь лайк и ты обязательно заберешь свой бонус в конце этого видео, ну а я тебе расскажу как же себя вести с мужчиной, я расскажу эм расскажу как есть, все как есть, не так как красиво, а как есть, по-настоящему, по-честному. Мы читаем много статей с тобой, я думаю, ты, и я, мы читаем много книжек, слушаем подруг, ну, по крайней мере, я это делала точно в прошлом, но есть вещи, которые тебе, возможно, даже не расскажут в интернете, и они, на самом деле, очень простые, но они очень честные. Вести себя с мужчиной нужно не как мама, не как сестра, не как а, спаситель, не как жилетка, который хочется плакать. Так вот плакать, плакать, прийти работать, выплакаться, а потом пойти за эмоциями любовницы. Ты себя можешь вести как женщина, и к тебе мужчина будет относиться как женщине. Что значит вести себя как женщина? Первое. Давать мужчине возможность привить себя как мужчина. Это не открывать дверь магазина. Это не а, Нажимать кнопку в лифте. Быстрее. Я быстрее или мужчина. А, не устраивать с ним соревнования, кто быстрее что-то сделает. А, забыть про я сама. Ну, то есть мужчины забыть про я сама, да? Ты, ты можешь быть я сама, конечно, с кошкой, с собакой. А, в очереди в магазин, где ты я сама сейчас решу. Если тебе это так надо, ты можешь. Это нормально тоже. Но пойми, что если ты где-то я сама, то очень высокая вероятность, что ты с мужчиной будешь я сама. А, поэтому... Смотри, поэкспериментируй, попробуй. Я не настаиваю, попробуй просто вот э, выключать тебя сама и э, покайфуй, облегчи себе жизнь и сделай счастливее мужчину, когда ты ему расширяешь пространство для его самовыражения. Понимаешь, когда он совершает какие-то действия для тебя, он себя, у него накачиваются так внутренние мышцы, ну там внешние есть еще, да, которые ты замечаешь, Но еще и внутренние так качаются, качаются, и он такой: я мужчина мужчина, потому что я вот, если бы не я, а так я сильный. И а, когда мужчина совершает эти действия, он еще лучше понимает, что он сильный, что он тебя защищает, что а, рядом с ним ты себя чувствуешь ну просто кайфовый, такой вот расслабленный, э, не столько беззащитный, просто очень расслабленной, счастливой женщиной. Поэтому давай мужчине возможность проявить себя, как мужчина. А, и тебе приятно, ему приятно, все просто. А, первое время, конечно, ты будешь. Так, делать, открывать дверь, стараться открыть дверь. Скорее всего, что, конечно, это не сразу у тебя исчезнет. Ты будешь все так же продолжать, делать эти рывки. Но сделай один раз, два раза, потом это пройдет. Поэкспериментируй, ну, добавь такой опыт в свою жизнь. Второе, как себя вести с мужчиной. Ну, было бы здорово, если бы с мужчиной ты больше флиртовала. Вот такой вот простой секрет. Флиртуй с мужчиной даже в Ну, Это не значит, что нужно флиртовать на тысячу знаков в СМС. -ке. Там, скорее всего, не поместится тысячу знаков. Флиртуй... Вот представь себе такой лимит. Я там в 10 знаках, в 20 знаках, ну именно три, 4, пять, десять слов. Чтобы не быть совсем уже абстрактной. 10 слов. И ты в этих 10 словах добавляешь какую-то такую легкую недосказанность, легкий флирт. Какой-то аккуратный сексуальный намек на то, что вечер может быть интересный а, тоже тренируйся, ну, там один раз, два раза. Если мужчина не отвечает, ты помнишь, да, это не про тебя, это про то, что если он на работе, то он про работу. Если он а, не работает, он может и про тебя думать, потому что это мы с тобой такие задуманные природы, чтобы быть многозадачными, да, нам нужно... Смотреть, чтобы ребенок там был в безопасности, чтобы э, молоко у нас не убежало на плите, при этом там подруга позвонила, и мы, вот почти невидимые 10 рук у нас, э, мы так заточены природой, это наша просто функция выживания, потому что мы и детей рожаем, и следим, чтобы они были в безопасности, да, чтобы с ними все было хорошо, и при этом мы подаем патроны, мешаем кашу на плите, ну, я утрирую, конечно, но это наша с тобой задача, поэтому, ну, у мужчины по-другому. Ну, у него тоже своя задача очень важная, очень ценная Притащить себе мамонта, чтобы этот мамонт его не грохнул Где-нибудь там, где саблезубый, тигр еще в кустах рычит Поэтому он не может и с другом общаться, обсуждать новости И на мамонта нацеливать а, свою стрелу с ядом И еще где-то там отгонять тигра А при этом смотреть, какое прекрасное солнце Воздух, такой приятный воздух Он не может, потому что либо его грохнут, и мы все вымрем либо же все-таки а, вы идеально будете дополнять друг друга и выполнять каждое свое предназначение. Поэтому м -м, флиртуй, возвращаясь к флирту. Флиртуй в смс-ки. А, Отличи. Вот для, для себя просто даже можешь написать список. Я мама. Чик-чик-чик, как я проявляюсь, когда я мама? Я там шапочку надень, пожалуйста, не выходи на балкон, там сквознячок себя а, продует, потом в спину тебе лечить. Ой, ты сегодня кушал? А, ты не брал обед? Нет, это там про маму, да? Ну вот, напиши, что у тебя про маму. А, то есть, как ты себя проявляешь, когда ты в, в роли мамы? А, все здорово, но в нужном контексте. С ребенком идеально просто быть мамой. С мужчиной? Ну, тоже идеально, если ты хочешь второго ребенка. Ну, я, наверное, предположу, что тебе это не нужно. А, пропиши, как ты себя проявляешь, когда ты друг? Умные разговоры о жизни, о философии, о ситуации, как же выжить сегодня, что нужно делать Какие достижения нужно еще совершать, как покорить этот мир, чего ты хочешь В общем, здесь, да? Ну вот здесь живет твой друг, здесь про разговоры и здесь про, тебе кажется, про душевные разговоры, но здесь вот все равно про разговоры здесь про друга И, и в отношениях это классно То есть классно быть другом для своего мужчины, но не только другом то есть у тебя должна быть здоровая пропорция, ну, примерно, скажем, 100% это ты вот, вот вся такая вот и мама там, да, и друг Так вот друга должно быть процентов 15-20 в твоих отношениях с мужчиной И 80-85% тебя как женщины Женщина это и любовница, женщина это и соблазняющая, просто легкая, нежная нимфа да, там Муза, ну как угодно, назови это Все, что тебе близко, все, что тебе понятно Это будет, будет про женщину И еще помню, что есть хозяйка Хозяйка, вот насчет хозяйки Хозяйку включай, когда мужа нет дома Ну вот, там швабра, веник Готовим а, Если у тебя есть, конечно, помощница Это другая ситуация, но я говорю, когда помощницы нет Подумай, когда ты выполняешь все эти функции самостоятельно Не заметай при муже Не мой полы при муже кто-то тебе скажет, что это очень соблазняющий. Mm -mm. Не надо. А, что ты можешь сделать, это что-то, да, приготовить при уже что-то легкое. Чай, кофе, а, смузи, напиток в соблазняющей одежде. Не как мама, да? а, э, Не как друг, что тебе на завтрак, а как женщина такая волнующая, приготовить что-то для мужчин, да, в этом состоянии классно, но а, все, что связано вот с хардкором, с домашними бытовыми обязанностями, пожалуйста, делай это не при твоем мужчине. А, я абсолютно принимаю твою точку зрения, когда ты скажешь, что ну а как же распределение обязанностей между мужчиной и женщиной по дому? Ну, то есть, а, почему бы мужчине не помыть пол, почему бы ему не, не замести? Окей, принимаю, это сугубо твой опыт, и ты, наверное, уже так делала или продолжаешь делать. Но если ты смотришь сейчас меня и слушаешь меня, то я предполагаю, что тебе хочется изменить ситуацию и все-таки узнать чуть больше информации, как же себя вести с мужчиной для того, чтобы... И тут твой ответ. Чтобы отношения стали интереснее, чтобы страсть вернулась, чтобы мужчина заинтересовался тобой, чтобы ты опять начала его привлекать, чтобы, э, в принципе, заинтересовать собой мужчину, даже если это не в отношениях, да? чтобы как вести себя с мужчиной. Ну вот, я с ним первое свидание, потом как себя вести. Ну, вот я тебе наперед рассказываю, как потом тоже себя вести. А, поэтому женщина. И напиши, как ты себя проявляешь, когда ты женщина. А, как ты одета. Вот твоя одна из главных задач. Как ты выглядишь. Ты не обязательно, ты должна дорого выглядеть. Я вообще не про это. Не про материальные какие-то ценники, показатели. Ты нежная, аккуратная, волнующая, интригующая? Или ты задерганная, уставшая? С вот таким списком, что ты хочешь сказать мужчине и что ты об этом думаешь. Выговорись, но не мужчине. встряхни волосы, свое взъерошенное состояние пригладь. Нужно там побегай, попрыгать, потому что физические упражнения тебе тоже очень помогут сбросить вот это напряжение проговорить с подругой так, что просто уже не было сил больше ни о чем говорить, кроме как э, приласкаться к своему любимому мужчине. Поэтому твое состояние э, и твой внешний облик очень друг с другом дружат. То есть то, как ты себя чувствуешь внутри, насколько ты задергана или не задергана, насколько ты расслабленная, кайфующая, и то, как ты выглядишь э, в простой, чистой, аккуратной одежде, с чистыми волосами. Секрет, кстати, привлекательности – Первый пункт, главное, чистые волосы. Ну, просто чистые волосы. Ну, вот, хотя я знаю, что молодые мамы говорят, это уже победа, если ты не в ночной рубашке. Ну, да, это, это реально победа. Если ты мужчину стучаешь не в бигудях, не проверяешь его на стойкость маской на лице, потому что ты Афродита, ты такой родилась. Ну, понимаешь, ты родилась с красивыми чистыми волосами, с кудрями, ты родилась просто вот такая аккуратная, все такая воздушная. А все, что происходит комнате, в ванной, где ты делаешь маску, где ты наводишь красоту, макияж, но это не при мужчине, но что я вот такая. Поэтому женщина твое, а состояние это женщина. Остальное, остальное, я имею в виду реакцию мужчины на тебя как на женщину, появится само собой, когда ты выйдешь из роли мамы, будешь комбинировать друга, не будешь хозяйкой при нем, да? ну, то есть будешь хозяйкой, но не при нем. И э, больше про любовницу, про женщину, про музу с ним. А, поэтому твоя ответственность, твоя задача очень простая. Помочь себе расслабиться. И тогда ты поможешь э, мужчине э, чувствовать себя очень приятно, очень так интригующе рядом с тобой. А, как вести себя еще с мужчиной? Больше слушай, чем говори. Я уверена, что ты слышала или еще услышишь такое выражение, что нам не зря э, данный один и два уха. Я, я думаю, что ты это услышала, ну или бы услышишь. Так вот, действительно, в этом есть мудрость, в этой метафоре, потому что э, человек, для человека самая интересная тема – это он сам, вот, вот самое интересное – это то, что связано с ним, поэтому когда ты будешь больше слушать и задавать вопросы э, мужчине о нем, о, о том, как прошел его день, что его интересует, что его увлекает, то есть ты будешь себя вести с мужчиной больше как благодарный слушатель. Я ни, ни, ни в коем случае не настаиваю, чтобы ты вообще молчала. И он потом спрашивал, ты вообще говорить умеешь? Нет, конечно. А, но пропорция того, сколько ты говоришь с мужчиной, с мужчиной, делаю акцент, да? И сколько ты слушаешь? 20-80. 80-20. То есть 80 слушаем, 20 говорим. А с подругой 100 говорим. И сто слушаем, и мы прекрасно друг другу слышим. ты же знаешь, да? Можем говорить одновременно, нас пятеро, нас трое, нас десять Мы все говорим одновременно, мы реально все слышим Мы все слышим, слушаем, еще успеваем выговориться, классно Вот Это, оставляет этот кайф для нас, когда мы в женском с тобой окружении, когда для нас главное выговориться То есть освободить свой мозг от того, о чем мы думаем Что уже было, что еще будет, что нас беспокоит а что могло бы беспокоить? То есть все это оставить для общения с подругами. С мужчиной ты больше слушаешь. Но с мужчиной классно себя вести и благодарным слушателям. Ну, ты себя ведешь как, как слушатель, только с интересом. А интерес это та эмоция, которая невозможно, которую невозможно имитировать. Да? А, невозможно имитировать интерес. Невозможно имитировать удивление. Ну, разве что, если не, ты не актриса. Ну, тогда я действительно соглашусь с тобой. А, это справедливо. Справедливо то, что ты сейчас слушаешь меня и говоришь, о чем она вообще рассказывает. Ты можешь продолжать так думать, это твое право. Но, наверное, если ты сейчас еще не выключила это видео, и ты даже переключила вкладку, что посмотреть на меня вот так, значит, для тебя это важно. Поэтому я тебе буду очень благодарна, если ты комментарии под этим видео, поставишь лайк, подпишешься на канал и, конечно, забирай бонус. Любые твои эмоции, мысли, оставляй, пожалуйста, делись, потому что на любой твой вопрос, наверное, уже есть ответ. Да не, наверное, а точно. Буду очень рада тебе в этом помочь. Пока.